Дорогие студенты, продолжаем курс лекций по низкочастотной электроразведке. Значит, была лекция у нас один, сейчас лекция 2. Первая страница. У нас сегодня с вами 27 марта. Угу. Да. Значит, во-первых, хотел... Значит, поблагодарить, что нашли тут две ошибки, ну ошибки, описки, ну они действительно важны. Значит, в прошлой лекции первое, значит, когда мы записывали Фурье преобразование прямое обратное Фурье преобразование, то когда мы переход в сделали для поля из временной области в частотную то мы неправильно э, э, параметры интегрирования указали, переменную интегрирования dt Тут было ошибочно написано ДОМИГА. Естественно, тут интегрирование по времени при переходе, от времени к частоте, ну и, наоборот, при переходе от частоты к времени, значит, интегрирование идет э, по частоте. Это первая ошибка была обнаружена. Вторая была ошибка в телеграфных уравнениях. Значит, телеграфные уравнения, исходные телеграфные уравнения были правильно написаны, а вот э, уже, где что касалось, э, значит, в частотном виде, телеграфный, вариант телеграфного уравнения в частотном виде – это уравнение Гельгольца, тут была ошибка такая, что, значит, в опуссиан Е равняется минус И омега-мю-сигма, а высокочастотная часть, вот, которая пропорциональна омега-квадрат, связанная с токами смещения, она содержит эпсилем и мю, а не сигма, мю, тут было ошибочно написано сигма, сигма неправильно, мю. Мю, ну тут, извиняюсь, E от омега, E -атомика. я потерял, а тут тоже E uh -huh. Вот, вот эта часть, значит, пропорциональная квадрату частоты, значит, содержит ε мю, это связано с токами смещения, Токи смещения, токи. волновая часть, токи смещения, Волновая часть mm. уравнения Гермонгольца. Uh -huh. Ну и, соответственно, в опассиан H тоже uh -huh. также записывается минус и омега мю сигма H ну, тут, тут, от омега в вот, очереди H от омега, минус омега квадрат Эпсилем мю H -атомика. если, да, извиняюсь, вектора, значит, тогда совсем правильно. Вот сюда вектор, сюда вектор, сюда вектор, сюда вектор. Вот. То есть, высокочастотная часть, которая процена на омега-квадрате, связанная с током смещения, там эпсилем мю. Эпсилю, мю. Не зря скорость волны электромагнитной как вы помните, это корень из единицы эпсилен на μ. Значит, скорость волны. Тоже. Действительно, она связана вот с этим эпсилен произведением эпсилен Так, вот это, значит, и ошибки по прошлой паре, которые были. Теперь мы остановились с вами, обсудили особенности переменного электромагнитного поля, по сравнению. То есть мы там как бы две границы изучали: границу между волновыми стационарным приближением, это вот между токами смещением. и там, где в переменных полях начинают преобладать токи смещения, это одна граница, а вторая граница между постоянным и переменным током. Значит, эта граница между постоянным и переменным током связана с явлением электромагнитной индукции, с тем, что возникает вихревое электрическое поле связанной со скоростью изменения магнитного поля. Теперь, значит, с точки зрения... Да, мы сказали, что вот это явление электромагнитной индукции, оно к чему приводит у нас? Что, во-первых, изоляторы не помеха в распространении электромагнитного поля, то есть мы можем проходить через воскомные среды, через воздух, через экраны и так далее. И плюс у нас значит, да, и возбуждение, собственно, возбуждение обязательно контактное. Вот если на постоянном токе мы должны обязательно заземлиться, то на переменном токе можно возбуждаться. Среда может, то есть электромагнитное поле в среде можно возбудить без заземления, бесконтактным способом, с помощью контуров, незаземленных контуров, петель. Вот. это вот, значит, следствие явления электромагнитной индукции. Но при этом возникает еще другое следствие, что в проводниках переменное поле Экспоненциально затухает. Ну, если в частотной области, значит, оно экспоненциально затухает. И скорость затухания растет с частотой. Значит, вот это и называется явлением скин-эффекта. С одной стороны, это появляется тут такая проблема, что у нас раньше были на постоянном токе экраны это воскомные свои, Тут экранами становятся проводники уже, проводящие свои с хорошей проводимостью, они как бы препятствуют прохождению переменного переменного электромагнитного поля через вот эти проводники подпроводники. Но с другой стороны, то есть с одной стороны минус поглощение переменного поля в проводниках, это минус, а с другой стороны большой плюс за счет того, что если мы регулируем частоту или скорость изменения электромагнитного поля, то мы можем регулировать глубину. За счет этого появляется, кроме того геометрического принципа зондирования, который у нас был на постоянном токе, он же есть и для перемен... на переменном токе для локальных источников, геометрический фактор работает. Чем дальше от источника, тем глубже, тем на большую глубину проникает поле. Но появляется и второй способ регулировать глубину. Это или ну, как бы скоростью изменения поля частотной области это частота чем выше частота тем меньше проникает поле в землю а во временной области но ну, тоже это вот скорость изменения процесса э, скорость изменения процесса так что тут есть свои плюсы большие точнее очень большие плюсы появляются на переменном токе связанные с тем что электромагнитная электромагнитной индукции позволяет регулировать глубинность без разноса то есть оставаясь на одном месте мы можем э, как бы изучать разрез по глубине это большое, большое преимущество переменного тока. Вот. Теперь э, пойдем, собственно, это мы подытожили, что мы исправили те ошибки, которые были в прошлом э, лекции, э, и пойдем к следующим вопросам. Следующий вопрос у нас, смотрите, значит, электрические свойства, которые проявляются, электромагнитные свойства, В низкочастотной, в низкочастотной электроразведке. Что тут, какие свойства? Ну, конечно, самое главное, это у нас электропроводность, сигма, или величина обратная, и сопротивление, удельное сопротивление. Это, конечно, самое главное, вокруг чего вся электроразведка и постоянным, и переменным током, она крутится вокруг этого свойства. Очень хорошее свойство, меняется в очень широком диапазоне от очень больших сопротивлений, там, 10 в пятой степени, до очень маленьких сопротивлений, 10 в минус пятой. То есть огромный диапазон изменения сопротивления. Это очень большой плюс вот этого свойства электропроводности. Теперь еще везде в переменных полях присутствует магнитная проницаемость, мю. Равна произведению относительно магнитной проницаемости на магнитную проницаемость вакуума. И диэлектрическая проницаемость тоже также записывается эпицелем относительное на эпицелем нулевое. Напомним, что магнитная проницаемость нулевое равняется 4π на 10 минус, 10, 10 минус 7 генри, генри на метр. Вот. А диэлектрическая проницаемость эпицелем нулевое равняется 1 разделить на 36π, 10 в минус 9, на метр. на метр вот значит эм, да что в да но ну, это основные свойства которые входят в уравнение максима, в классическую электродинамику мю эпсилюм сигма три главных свойства вот ну и плюс значит вот эти наши альфа естественно электрохимическая химические это что проявляется на низких частотах у нас. На низких частотах, вот, как я говорю, самое главное электропроводная сигма. Вот, и диэлектрическая проницаемость не проявляется. Диэлектрическая проницаемость, она у нас в том части, вот, которую мы с вами пренебрегли, в токах смещения. В токах смещения диэлектрическая проницаемость правит бал, это самое главное свойство. А в, в низкочастотной, в квазистационарной электрозведке, Тут у нас получается э, уже дилектрическая проницаемость отпадает. Значит, у нас есть сигма, есть мю. мю. Теперь по поводу мю. Значит, что интересно отметить, что вообще вот на, мю, как бы на изучении мю фактически сидит вся магнитразведка и изучает очень детально, очень слабо отличающиеся по магнитным свойствам породы, они их могут дифференцировать, и там очень красивые карты получаются при высокоточной магнитразведке. Теперь, когда мы берем электрозведку переменным током, то тут надо что сказать, что вот все-таки для большинства горных пород мю относительное можно считать, мё-относительное можно считать примерно равным единице. Отклонения, небольшие отклонения от этой единицы, которые важны для магниторазведки, для электроразвед... электроразведки переменным током, они не принципиальны. Принципиальны только те случаи, когда мё существенно отличается от единицы. Ну, хотя бы там на 10, на 20, на 30 процентов. Значит, в каких случаях это проявляется? Вот когда появляются ферромагнитные минералы, Магнетит, титаномагнетит. Вот если появляются эти породы в вулканических породах, ну, в магматических породах, в, бывает иногда и в осадочных породах это, скапливаются эти минералы. Вот это могут приводить к аномалиям, существенным отклонениям, относительным от единиц. Причем интересно отметить, что особенно, конечно, техногенные сооружения, металлические, стальные э, сооружения могут обладать очень большим, но относительно, может быть, и тысячи, и даже и десять тысяч. Вот у стальной трубы какой-нибудь большой металлической, в нее может или у рельсы какой-нибудь железнодорожный отклонение от единицы будет очень большое. Но все-таки в 99% случаев и 9 десятых, наверное, мю относительное для горных пород можно считать на переменным током, равным единице. Мю Поэтому, а следовательно мю будем считать равным мю нулевое. То есть вот это значит сигма у нас, которая меняется в больших, и мил равна μ нулевую. Еще на переменном токе может проявляться в некоторых методах поляризуемость. То есть в частотной области поляризуемость просто проявляется, как правило, в небольших изменениях амплитуды, э, ну, этот сам сопротивление. То есть роль поляризуемости сводится к тому, что сопротивление немножко меняется. Значит, ну, становится, как правило, чуть больше у поляризующей среды, чуть больше, чем у значит, не полизующийся Такой эффект. Вот. А, значит, Но когда мы переходим, скажем, к импульсным полям, не в частотной области, а к импульсным полям, там может полизуемость очень существенную роль сыграть. То есть в классическую электродинамику не входит, но это некоторые важные дополнительные факторы, которые может срабатывать полизуемость среды на переменном токе, может в некоторых методах, ну, в поля, сыграть важную, так сказать, роль. Вот. Еще что можно тут сказать, что тоже, наверное, вот для становления поля важно отметить, что магнитная проницаемость, она у нас как бы есть ну, как бы часть называемая индуцированной. Вот, собственно, вот это вот мы то, что в, мы обсуждаем, это есть индуцированная магнитная проницаемость, то есть которая связывает H и Б, да, вектор Б магнитной индукции и H через мю, вот. Значит, пропорциональность. Вот есть пропорциональность такая. Это индуцированная, значит, но есть еще некоторая остаточная намагниченность. Может быть в некоторых случаях для, в некоторых ситуациях остаточная намагниченность и, значит, тут она тоже для Электроразведки становлением поля может играть важную роль вот эта остаточная намагниченность. Причем, интересно, знаете, какое свойство? Что вот эта остаточная намагниченность, она, как правило, если вновь образовалась, она может плыть очень редко, вот что она образовалась и осталась такой же. Она начинает вот ты намагнитилась горные породы немножко, и э, при выключении внешнего магнитного поля происходит размагничение примерно как вот для вызванной полизации идет спад этой поляризуемости. Так и для вот этого намагниченности возникает такое э, размагничивание в течение времени. И для э, становления поля тоже это вот такой важный мешающий фактор. Поляризуемость и вот эта вот остаточная намагниченность раз, с эффектом э, э, размагничивания это называется, э, называется супер парамагнитный эффект. Супер магнитный эффект. Вот в методе становления поля он является помехой. Полизуемость и вот этот суперпараболид, нестабильность э, мю, спад мю, ну, э, то есть остаточной намагниченности после выключения того э, поля, которое привело к этой остаточной намагниченности. Ну вот, э, значит, электромагнитные свойства. В низкой, на низкой частоте мы с вами поговорили. Диэлектрическую проницаемость забывания о нём, о ней, она не работает, а вот электропроводность, самое главное, все вокруг электропроводности, мы можем считать мю нулевое, кроме экзотических каких-то случаев, и значит, вот эти вот полезуемость ну, во, в частотной области она не сработает, но слабо сказывается, во временной области может сработать более сильно. А теперь переходим к следующему разделу, значит, ну то есть мы напоминаем, на самом деле это все в прошлом семестре было, значит, вот это вопрос ближней и дальней зоны источников, низкочастотных источников. ближняя и дальняя зона низкочастотных источников электромагнитного поля. Значит, ну возьмем какой-нибудь источник, скажем, линию АВ, в виде диполя, маленькую линию АВ, и посмотрим, поместим в однородное пространство, внутрь какой-то среды с сопротивлением ρ, и посмотрим, что будет происходить с расстоянием, как вести будет поле себя с расстоянием, в зависимости, да, в зависимости от расстояния и частоты. Оказывается, если мы будем говорить о частотной области омега, мы... Помним с вами, что там мы ввели к волновое число. Вот, значит, кстати, как раз про это к тоже была там ошибка, вот что, когда э, в полном виде мы записываем, то получается у нас, значит, минус и омега мю. Ну, можно уже сейчас ну, давайте или, ну, мю уже можем сразу писать, договорились, что сигма плюс, то есть, извиняюсь, минус. Омега квадрат Эпсилем мю. Вот, вот тут было у нас тоже сигма написано, вот была ошибка. Вот. Но в квасе приближении, которое мы с вами рассматриваем, значит, вот эта часть только минус и омега нулевой нулевое сигма. Вот этой частью мы, значит, с вами пренебрегли. Вот. И, значит, что... У нас как ведет себя поле. Значит, на, у нас поле ведет по следующему закону. Есть экспоненциальное затухание, связанное с вот это R расстояние до точки, есть экспоненциальное затухание, связанное э, с, с явлением скин эффекта. Мы говорили, что скин э, эффект работает как экспоненциальное затухание, и есть геометрическое затухание в зависимости от. Ну, характера источника и компоненты ну, скажем, r в кубе. Но иногда это может r в 2, r в 4 степень, ну, но, так сказать, типичный r в кубе, если дипольный источник. То есть, значит, экспонента и затухание r в кубе. Значит, вот это скин-эффект из-за того, что ток переменный. И, значит, это геометрическое затухание от вокального источника. Значит, что такое значит ближняя зона? Значит, ближняя зона. Значит, условием ближней зоны это значит произведение кр модуль, поскольку к комплексное число, вы говорите, модули, значит существенно меньше единицы что это такое ближняя зона Значит, ближняя зона это э, значит но ну, r значит ли, когда это соотношение к r э, у нас их произведение меньше единицы существенно меньше единицы к э, напоминаем вам что к пропорционально корню из омега корни из омега Кр, условие КР много меньше единицы, это значит, либо близко к источнику, либо частоты достаточно низкие. Вот, то есть, частота низкая, значит, вот. И что такое КР много меньше единицы? Это значит, толщ... фактически по отношению к толщине скин-слоя мы находимся, значит, разнос существенно меньше, чем толщ... существенно меньше, чем толщина скин-слоя. Толщина скин-слоя. Кстати, по-моему, в этот раз мы не напоминали скин-слоя, да? Что толщина скин-слоя, это называется H-дельта, это поле затухает на толщине скин-слоя, на толщине скин-свой в Е раз. Вот. То есть, значит, что ближние зоны? Ближние зоны, когда Р у нас э, существенно меньше, чем толщина скин-свой. То есть, скин-свой фактически не проявился, проявил себя. В этой ситуации что? Значит, если Кр маленькая, значит, то есть получается, значит, Е e в степени минус Кр разделить на Р в кубе, при Кр, стремящемся к нулю, будет равняться примерно, значит, Кр маленькая, это получается, Е e в степени нулевая степень, это примерно единица. Примерно единиц. Значит, единиц на r в кубе. То есть, у нас остается только геометрическое затухание. Геометрическое затухание. Значит, ближняя зона – это... Да, кстати, это у нас... Что у нас? второе, да? второе, Вторая страница. Ближняя зона – это область, в которой у нас явление скин-эффекта практически не проявляется, и переменный ток ведет себя как постоянный. Остается только геометрическое затухание. Значит, в ближней зоне… Переменный ток ведет себя как постоянный. Но при этом как бы постоянный ток, у которого ну вот, амплитуда меняется по синусоидальному закону. То есть он идет то в одну сторону, как постоянный ток, потом полпериода в одну сторону, полпериода в другую сторону течет. Но при этом все распределение, характер его распределения в среде, в среде отвечает соответствует постоянному току. Вот. На самом деле этим пользуются в электрозведке постоянным током. То есть и мы все аппаратуру у нас в электрозведке постоянным током на самом деле работает на переменном токе. В переменном токе, но так такой частоты, чтобы соблюдалось условие ближней зоны что вот соотношение между разносом, электропроводностью среды и частотой должно быть такое, что мы не должны выходить из условий ближней зоны. Значит, В ближней зоне значит, тогда мы получаем преимущество переменного тока в чем? Что можно сделать высокоточные измерения. Если работаем на какой-то фиксированной частоте, то настраивая... Как бы генератор, ну, генератор и измеритель на некоторую фиксированную частоту мы можем колоссально, ну, в тысячу раз точность выше, чем если бы мы работали на постоянном токе. То есть переход на переменную ток существенно повышает точность, точность наших измерений. Теперь, да, про ближнюю зону сказали, дальняя зона, дальняя зона. Значит, это когда у нас КР, КР по модулю существенно больше, единиц, существенно больше единиц. Дальняя зона, что значит? Если бы у нас источник действительно находился в однородной пространстве с сопротивлением Ру, то дальняя зона фактически это что значит? Разнос много больше толщины скин -слоя. То есть это такой разнос, на котором у нас уже много раз сработала толщина скин -слоя. Значит, фактически каждая часть разноса, на котором у нас затухла в ераз раз толщина скин в ераз раз поле затухла, и, соответственно, сколько у нас вот этих толщинских слоев уложилось в, на этот разнос, столько, во столько раз это Е в такой-то степени, у нас затухание Е в степени, сколько толщинских слоев мы тут уложились То есть, на самом деле, в случае... В случае проводящей среды, значит, в дальней зоне, если источник находится внутри среды, в дальней зоне сигнал померить не удается. измерить в силу того что очень сильное затухание среды очень сильное затухание поля в дальней зоне вот. но принципиально для дальней зоны то что у нас мы находимся на границе вот обычно как источник находится наш какой-то на поверхности земли это типичная ситуация что такое земля это какое-то сопротивление, а воздух у него очень большой. То есть сигма равняется нулю, воздух стремится, сопротивление воздуха стремится к бесконечности. В этой ситуации, когда у нас сверху изолятор внизу проводник, в дальнюю зону действительно, вот мы какое-то есть переменное поле, в дальнюю зону оно раз и уже не проникает тут далеко. То есть, вот это, допустим, ближняя зона, ближняя зона, вот это какая-нибудь дальняя зона начинается. А тут называется промежуточная зона. Промежуточная зона. Вот. Что происходит в дальней зоне? Значит, по земле за счет скин-эффекта поле проникнуть не может. Значит, оно проникает по воздуху, воздух изолятора. И в дальнюю зону мы уходим, значит, соответственно, если значит, у нас мы с вами говорили, есть степень минус КР. Е, К это корень квадратный из минус И омега мю нулевой сигма. Значит, сверху у нас σ равняется нулю, сигма воздуха равняется нулю. Следовательно, к равняется нулю. Значит, в воздухе, к воздуха. То есть раз к воздуха равняется нулю, то фактически вот это экспонента, которая нас убивает к р в воздухе, Е e в степени минус к воздуха Р. Тут, значит, у нас получается, К воздух воздуху равняется нулю, соответственно, Е в степени минус 0. Это, значит, единица. То есть никакого затухания в воздухе, связано с генэффектом, нету, Есть только геометрическое затухание. И это позволяет полю проходить в дальнюю зону. Но проходить в дальнюю зону, если в ближней зоне она, поле распространяется исключительно по Земле, и нет никакого, воздух не работает, просто как, что у нас верхнее полупространство, изолятор, и все растекается в нижней зоне то э, в дальнюю зону поле распространяется из воздуха, потому что по земле оно все затухло, вот, и идет сверху, уже возбуждение сверху, и тут все определяется толщиной с слоя значит, -то, э, значит, на какой частоте, какое проводящее, насколько проводящая среда, но поле идет, фронт, фронт поле идет сверху, если в ближней зоне фронт идет от источника по земле, то тут уже из воздуха сверху попадаем, поле попадает в землю. В промежуточной зоне, которая мы тоже между ближней зоной и дальней зоной, тут происходит сразу два и может поле распространяться еще по земле. И в то же время вот эту важную роль начинает уже играть и распространение воли из воздуха, поля из воздуха. То есть это, ну, так скажем, промежуточная ситуация. Да, значит следующий раздел источники. Значит это у нас э, четвертая страница. Источники, источники низкочастотного электромагнитного поля. Значит, э, э, значит первое это гальванический гальванический источник. Источник. Это значит вот земля, генератор переменного тока и заземления А и В. С электрода А стекает ток. В электрод Б втекает ток. Если ток гармонически меняется во времени, то эта картина меняется. Вот. В чем отличие от такой же ситуации на постоянном токе? А? Генератор постоянного тока такие палочками двумя рисуются бы. Значит, в генераторе в случае постоянного тока, значит, я пишу постоянный ток. Переменный ток. Значит, в постоянном токе у нас единственный способ возбуждения, это именно за счет питающих электродов у нас ток стекает, значит, распространяется, поле распространяется в земле. Вот. А на переменном токе, кроме вот этого механизма гальванического, есть еще некоторые механизмы, связанные с тем, что, во-первых, значит, и в этом случае и в этом случае у нас течет ток по проводам. Ток течет по проводам. Ток И. Этот ток И создает магнитное поле вокруг провода. Вот вот так будет направлено по касательное Магнитное поле будет направлено по касательной проводу. Значит, создается магнитное поле вокруг провода. Вот. И, значит, если в этом случае магнитное поле, значит, ток константа, не меняется от времени. Константа. И магнитное поле тоже константа. Значит, это магнитное поле, постоянное магнитное поле не создает электромагнитной индукции, не порождает индуцированные токи. А вот здесь магнитные поля зависят от времени в случае переменного тока. И, соответственно, возбуждение идет не только за счет стекания тока в Землю, но и за счет вихревых токов, которые создаются этим переменным магнитным полем. То есть еще добавляются какие-то вихревые токи. Кроме вот такого тока, же еще и гальванической как бы, природы, есть G, Индукционная, индукционная. Еще интересно отметить, что есть еще усложняющий фактор на переменном токе. Гальваническому возбуждению со, э, э, на концах, вот на заземлениях питающих еще добавляются емкостные утечки. То есть еще часть тока, когда ток переменный, он может через емкость между проводом и землей стекать в землю, не доходя до питающего электрода доходя до питающего электрода. Вот такой механизм. И тут, а вот дальше, когда он по этой емкостикает, стекает, дальше он тоже как питающий электрод работает. Вот эта зона стекания. зона стекания. Получается интересная штука, что с одной стороны это гальванический механизм, а с другой стороны тут работает емкости. А емкость — это явление из уже высокочастотной, то есть, высокочастотные электроразведки, это связано с токами смещения. То есть, получается у нас сочетание трех гальваника, индукция и токи смещения, как механизм, тоже создающий гальванические утечки. Это называется гальванические, емкостные утечки из питающей линии АВ. Вот такая ну, вот, вот общая картина гальваническая. Теперь... Два частных случая. Это первый случай, когда вот этот источник, мы по отношению к источнику АВ, находимся на большом расстоянии. R существенно больше размера АВ. В этом случае можно вот этот источник наш, ну, рассматривать как горизонтальный электрический диполь. То есть вот ток И течет, и он стекает с электрода А, ну, А, допустим, плюс будет, идет по земле, в электрод B входит. Значит, вот поскольку есть как бы два источника одинаковых по величине, поэтому можно говорить о диполе. Значит, вот на больших расстояниях мы имеем модель диполя. Значит, в моменте диполя, в модели диполя, значит, у нас все, все поля определяются моментом электрического диполя, уже который... Равен произведению силы тока в линии АБ на размер линии АВ. Момент диполя, момент электрического диполя. Все компоненты электромагнитного поля пропорциональны этому моменту электрического диполя. Теперь вторая крайность наоборот. Значит, если мы подойдем близко к этому проводу, вот есть А, б мы находимся где-то вот в центральной части, и мы видим просто провод, по которому течет ток И. И. То, что там где-то заземление есть, тут другое заземление есть, это для нас, для вот этого локальной, когда мы близко находимся, то есть R существенно меньше, наоборот, существенно меньше, чем для размера АВ. Вот, то есть это модель горизонтального электрического диполя, сокращенно g, а это модель бесконечно длинного кабеля. Бесконечно длинный кабель, то есть мы имеем дело с магнитным полем, вот в этой части, магнитным полем вот этого кабеля. То, что там на концах есть заземление, эти можно пренебречь. То есть есть магнитное поле длинного кабеля и соответствующий индукционный механизм возбуждения поля в земле за счет вот этого бесконечно длинного кабеля. Вот, ну, все, наверное, это первый план кончился, да? Угу. Давай. Давай склеиваем это все, да, наверное?